Всем привет! В первом видео мы рассмотрели по большей части вводную информацию о имбалансах, зачем они нужны, как их настраивать и базовые принципы использования. Посмотреть это видео вы сможете перейдя по ссылке в описании или кликнув на подсказки, которая появилась сейчас в правом верхнем углу. В этом видео мы поговорим о о преимуществах реверсал графиков при торговле по имбалансам, о том, как индикатор Cluster Search помогает торговать имбалансы, как можно использовать индикаторы стейки Imbalance и OE Analyzer при торговле по имбалансам, а также разберем реальную торговую сделку и дадим несколько торговых рекомендаций. Как мы уже говорили, имбалансы можно использовать на любых типах графиков, но мы советуем обратить внимание на графики типа Reversal. Они не привязаны ко времени, наша задача выявить трендовое движение. Узнать подробно как строятся графики реверсал можно в нашей инструкции, ссылка на которую есть в описании под видео. Итак, сравним внешний вид реверсал и 15-минутного графика. Слева 15-минутный график, а справа график реверсал со значением 1.7 фьючерса на индекс ММВБ. Перед нами трендовый день, это очевидно на обоих графиках. Но на графиках Reversal появляются длинные и тонкие бары, которые мы рассматривали в прошлом видео. Соответственно, в этих барах мы сможем найти подтверждение трендовому движению и уровней для торговли. Другими словами, мы получим больше полезной информации, чем получили бы от стандартных 15-минутных графиков. Перейдем к индикатору Cluster Search. Этот индикатор ищет кластеры по заданным параметрам и выделяет их цветом на графике. Рассмотрим примеры. На экране вы видите график reversal со значением 1.10 для фьючерса на индекс РТС, который торгуется на московской бирже. Настроим индикаторы Cluster Search, Delta и Daily High Low. Индикатор Delta показывает перевес агрессивных покупателей или продавцов красным или зеленым цветом. Также мы используем два индикатора Cluster Search. Первый ищет кластеры, где значение бидов больше 700 контрактов и выделяет их красным цветом. Второй ищет кластера, где значение ASCO больше 700 контрактов и выделяет их зеленым цветом. Индикатор Daily High Low показывает перемещение максимума и минимума дня в реальном времени. В 17.48 на уровне минимума дня происходит разворот и появляется крупный кластер на покупку. Отрицательный имбеланс в этой свече выделен цифрой 1. В следующих свечах отрицательные имбелансы выделены красными прямоугольниками и находятся на лоу барах. Это пойманные в ловушку короткие позиции трейдеров. Во время движения вверх не видно множественных положительных имбалансов. Дельта уменьшается, несмотря на новые пики цены. Откаты от хая баров больше, чем откаты от лоу баров. Это признаки, предупреждающие о возможном развороте. Длинные позиции, застрявшие на экстремуме бара в 18:24, выделенные зеленым прямоугольником, подтверждают истощение тренда. А в 18.29 появляется крупный кластер на продажу. Разворот сформировался. Индикатор Cluster Search помогает искать точку входа в сделку. Имбалансы же подтверждают движение и придают уверенности в удержании позиции. Отслеживать имбалансы вручную может быть утомительным процессом. Особенно если вы работаете внутри дня. Как следствие снижается концентрация, портится зрение и так далее. Что делать? Поможет индикатор Staked Imbalance. Он выделяет на графике скопления имбалансов согласно заданным настройкам. Рассмотрим пример. Перед нами разворотный график со значением 1.7 фьючерса на индекс S&P 500, который торгуется на бирже CME. Точками 1 и 2 выделены уровни поддержки, которыми стали множественные имбалансы покупателей. Обратите внимание, что оба уровня совпадают, что делает их более значимыми. Таким образом на экране можно совместить разные имбалансы. Чем меньше времени трейдер тратит на простейшие вещи, тем больше времени остается на анализ. Далее перейдем к индикатору OE Analyzer. Он фильтрует данные об увеличении или уменьшении открытого интереса покупателей и продавцов по отдельности. С помощью этого индикатора можно понять, что делали покупатели и продавцы, открывали новые позиции или закрывали уже существующие. Данные об открытом интересе в режиме реального времени предоставляют только Московская биржа. Поэтому индикатор работает только на фьючерсах московской биржи. Рассмотрим пример использования индикатора UE Analyzer на графике Reversal со значением 1.7 фьючерса на нефть бренд. На графике, который вы видите на экранах, также есть знакомые индикаторы Delta и Daily High Low. Прежде чем мы перейдем к индикатору OE Analyzer, обратим внимание на несколько моментов. Как только трейдер продает контракт, не имея открытой позиции, он становится держателем короткой позиции. Как только трейдер покрывает, то есть откупает свою шорт позицию, в этот момент он становится покупателем, так как на рынок отправляется заявка на покупку. Но после закрытия своей шорт позиции, он не остается покупателем, так как уходит с рынка. Выход из убыточных позиций приводит к лавинообразному изменению цены, поэтому во время срабатывания стоп-лоссов, как правило, цена ускоряется. Значительное увеличение новых коротких позиций, открытых маркет-ордерами, снижает цену. Если этого не происходит, значит на рынке есть крупный лимитный заказ, который защищает уровень цены от снижения. Значительное увеличение новых длинных позиций должно повышать цену. Но если этого не происходит, значит на рынке есть крупный лимитный заказ, который защищает уровень цены от дальнейшего роста. И последнее, OE Analyzer растет, когда увеличивается количество новых открытых позиций и сокращается, когда закрываются открытые ранее позиции на рынке. Возвращаемся обратно к графику. С 10 часов до 10.34 Трейдеры открыли 2867 контрактов новых длинных позиций и 10729 контрактов новых коротких позиций. В 10.09 по части длинных позиций трейдеры зафиксировали прибыль. Это видно по отрицательному OE Analyzer Buy зеленого цвета. Однако, несмотря на увеличение новых коротких позиций с 10.34, цена растет. То есть на уровне минимума дня есть лимитный ордер, который сдерживает агрессивные рыночные продажи, даже несмотря на то, что открытый интерес растет. Как только короткие позиции становятся убыточными, появляется множество покупок с уменьшающимся открытым интересом. Это значит, что продавцы выходят из рынка, а цена продолжает расти еще выше. Давайте разберем торговую сделку, которая была открыта с помощью чтения имбалансов. Перед нами график Реверсал, фьючерсы на индекс РТС и индикатор Дельта. С 11.18 по 11.48 цена консолидировалась в диапазоне. В диапазоне есть два варианта сделок. Первый – это отзывчивые сделки, то есть продажа от максимума диапазона или покупка от минимума диапазона. Это краткосрочные сделки с небольшим уровнем риска в несколько пунктов и тейк профитом, как правило, на противоположной границе диапазона. Второй вариант сделок – это инициативные, то есть продажа от нижней границы в сторону пробоя минимума или покупка у верхней границы на пробой максимума диапазона. Это более долгосрочные сделки, цель которых захват начала трендового движения при выходе цены из зоны консолидации но уровень риска в этих сделках выше. Рассматриваемая сделка открыта в точке 1 как отзывчивая. Это продажа от максимума диапазона. Стоп выставлен на 2 тика выше диапазона. Отрицательная дельта, множественный имбаланс в 11.48 выделенным красным прямоугольником, превращают отзывчивую продажу в инициативную. Остаемся в сделке до тех пор, пока первая дельта баров отрицательная, Второе, цена откатывается вниз с хайбаров. Третье, уровень максимального объема опускается. И четвертое, нет множественных имбалансов покупателей. Большой перевес продавцов над покупателями в 11.55 выделенный красным прямоугольником и застрявшие покупатели в 11.49 подтверждают тренд вниз. Синим уровнем выделен множественный имбаланс покупателей и здесь возможно торможение или разворот цены. Take Profit выставлен на этом уровне, однако цена разворачивается раньше и сделка закрыта рыночным ордером в точке 2. А в конце нашего видео мы дадим несколько торговых рекомендаций. Помните, что приведенные торговые техники являются общими указаниями. Используйте максимум доступных аргументов для обоснования своих рыночных решений в каждом конкретном случае отдельно. Итак, первое. Во время начала трендового движения ищите точку входа рыночным ордером по мере формирования множественного имбаланса в баре. Один из вариантов начала трендового движения – это выход из зоны консолидации. Второе. Во время разворотов ждите закрытия разворотного бара и появления множественных имбалансов, а также дельты, совпадающие по цвету с имбалансами. То есть если вы ждете разворот вверх, значит вам нужны имбелансы зеленого цвета, а также дельта зеленого цвета. Третье. Во время консолидации на максимуме и минимуме диапазона дождитесь имбелансов, которые не способны привести к пробою ценой этого диапазона. Короткие стопы ограничат убытки, которые могут возникнуть в случае пробоя зоны консолидации. Четвертое. Во время трендового движения множественные имбелансы на экстремумах возникают при замедлении тренда. Пятое. Двигайтесь в гармонии с наиболее свежим множественным имбелансом. И шестое. Если цена не дошла до лимитного ордера для открытия сделки, значит это просто не ваша сделка и вам нужно искать новую сделку. Имбелансы это редко используемый тип графика, о нем мало говорят. Но в любом случае полное знание современных технологий и умение ими пользоваться создает конкурентное преимущество и позволяет быть в числе 10% успешных трейдеров. А в торгово-аналитической платформе Atas каждый трейдер сможет настроить рабочее пространство наиболее лучшим образом, соответствующее как характеру рынка, так и персональному стилю торговли. Подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх, если видео было вам полезно.